в окружении, которые это путают, угу. получается, что если человек православный и вот дома иконы и прочее прочее, угу. то тогда тара это не его. Да, да, да, да, да вообще не нет. Православие построено на а, иудейской системе, то есть на ветхий завет первичный движок. Потом все это дело христианство, православие, католицизм и так далее, все это развивали на несколько дополнительных движков. Но те законы и заповеди, которые были сказаны и в Ветхом завете, и в Новом завете, они обязательны для всех христиан. И в христианстве сказано: не оставляй вооружений в живых. То есть любые гадательные практики, любая Любое внедрение в будущее для того, чтобы посмотреть, что там сформировано, является для христианства основанием поставить на тебя печать греха. Поэтому, соответственно, под иконами карты раскладывать, ну извините, это вопрос в целом по системе. То есть человек, у которого дома иконы, который считает себя таковым. Держать тары и заниматься этим практиками не надо. Ни тары, ни цыганские карты это вообще делать не надо. То есть прежде всего с точки зрения уважения к каналу, который тебя защищает и питает. Если ты занимаешься картами, если ты занимаешься тарой, то ты должен помнить, эти инструменты принадлежат совсем другой системе. Совсем другой системе. И под иконами этого точно делать не надо.